привет приветствую вас на своем канале сегодня большой урок по Autodesk Mindbox первый урок знакомства с интерфейсом я установил себе 16 версию самую последнюю интерфейс но ну, не шибко отличается от смежных программ таких как Maya и 3ds Max вверху находится строка меню но ну, довольно таки стандартная Затем самая большую часть занимает графическая область или Viewport. Имеет три вкладки: саму графическую область карты с текстурами, такой небольшой браузер для загрузки картинок и Madbox Community сообщество пользователей Madbox. Слева внизу находится панель. Инструментов для скульптинга. Сюда можно также добавлять свои, удалять или переименовывать. О них я расскажу подробнее чуть позже. На следующей вкладке находятся инструменты для рисования. Следующая вкладка инструменты для рисования и редактирования кривых. Следующая вкладка инструменты для изменения расположения частей модели ну или если вы моделируете фигуру человека то его позы и последняя пятая вкладка это изменение и выделение частей модели либо полностью модель а также перенос, вращение и изменение масштаба справа внизу расположены инструменты штампа инструменты трафарета изменение кривых кистей. Материалы, которые могут быть применены к модели. Установки для освещения модели. Справа вверху расположены три вкладки. Это слои, такой своеобразное дерево построения и фильтры для графической области. В слоях есть две под вкладки это э, слои для скульптинга и слои для рисования. Здесь же также есть понятное меню, то есть можешь создать файл, объединить, удалить файл и есть вот такое вот сейчас всплывающее меню. Но, правда тоже на английском. Чуть ниже расположена э, панель для управления кистями скульптинга. То есть здесь мы можем изменять размер и изменять э, жесткость кисти. Также мы можем Отзеркалить по каким-либо осям, либо отключить озеркаливание. Есть множество настроек с использованием штампов и трафаретов. Интерфейс в целом довольно дружелюбен и понятен. Освоить его, если вы только начинаете создавать 3D-модели в этой программе, освоить его можно, но за 1-2 вечера. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих видео, они обязательно будут. Всем пока.